всем привет к нам приехал новый футер новый футер начес и петля также кашкарсе в тон оттеночки мы специально выбирали для вас по пантона, они уникальные таких не должно ни у кого больше быть смотрите какие очень интересные оттенки весенние уже это фисташка Кашкорсе мягенький и хорошо подойдет также для пошива гольфиков и для любых других отдельных изделий хорошо тянется и мягкий также футер вот с начесиком хорошим лицевая сторона не скатывается она очень приятная на ощупь без бархатистого эффекта это обычный футер здесь петля у нас диагональ тоже прекрасное качество хорошо будет носиться так это у нас кокосовый крем шикарный оттенок очень красивый вживую он молочный и есть небольшой розовый подтон. Кашкорсе больше имеет розовый потон. И шикарно будет смотреться просто в отдельном изделии. Или платье, или гольф, или водолазка, или топ, и велосипедки, или шорты. Очень красивый цвет, прям вау. Так, следующий оттенок, это у нас небесный. Он нежного голубого оттеночка красивый, очень мягкий начес, и классная тоже петля, диагональ, очень хорошее качество. Кашкарсе тоже мягко и хорошо тянется. Так, этот оттенок у нас называется «Фуксия». Но на видео он больше как красный или как маджента даже, но это фуксия. Смотрите оттеночек корректный на сайте, или прикрепим вам ссылочку. Не ссылочку, а фотографию вот здесь вот увидите, как он выглядит на самом деле. Потому что, к сожалению, камера не передает. Это тоже очень красивый, насыщенный такой цвет, пурпурный. Purple Potion называется по пантону очень красивый к сожалению тоже он некорректно передается на видео это у нас миндалька мягенькая кашкарсе так это у нас цвет индиго он немножко темнее вживую получается тоже прикрепим куда-нибудь картинку увидите как он выглядит на самом деле футер не тянется ну, совсем чуть-чуть но можно считать, что он не тянется кашкарсе очень хорошо тянется хорошо тянется, оно не такое плотное как обычно оно немного тонко... ну, то есть тонкое мягенькое и хорошо подойдет также для пошива отдельного изделия или водолазки, гольфа или шапочки и вот это тоже очень красивый оттенок он как будто сиренево-голубой такой вот сиренево-голубой, исландский голубой он у нас называется, тоже очень красивый, такой необычный, вот, шикарная коллекция получилась, будем ждать вас в гости.